Привет-привет! Сегодня мы будем укреплять кор и делать упражнения, которые уменьшают диастаз. Даже если у тебя нет диастаза, для тебя эти упражнения очень-очень полезны. Тренировку можно делать без разминки, важно делать ее на пустой желудок, то есть либо с утра до завтрака, либо через 2 часа после еды. Пить во время и после тренировки можно, есть можно сразу после тренировки. Первое упражнение «Ягодичный мост». Мы ложимся на спину, стопы на ширине плеч, максимально близко к ягодицам, колени на ширине плеч. Мы не сводим колени вместе, оставляем их на ширине плеч. Поясницу прижимаем к полу. Когда ты лежишь, здесь есть вот такое пространство. Тебе надо так прижать поясницу, чтобы этого пространства не было. И у тебя как бы лобок немножечко приподнимается вверх. Это нормально, так и должно быть. Пупок. Мы тянем к позвоночнику, так как я показывала в видео, держим живот. То есть ты прижала поясницу, пупок подтянула к позвоночнику. Руки поднимаем вверх. И из этого положения мы поднимаем бедра вверх. Лобок идет первый. То есть сначала мы максимально прижимаем поясницу к полу, поэтому сначала уходит бедра и лобок, а затем все остальное. Это очень важно. Поднялись. Поднялись. Вернулись. Опять же, смотри внимательно. У меня ложится сначала поясница, и потом ложатся бедра. Как бы такой перекат получается. Показываю еще раз. Лобок поднимается первым. Поднялся лобок, и вернулись. В этом упражнении мы не концентрируемся на ягодицах. Здесь работают мышцы кора, именно когда у тебя прижата поясница. У тебя работают мышцы живота, которые держат твой живот плоским. Мы выполняем 12 медленных повторений. Погнали! Один. Выдох на движение вверх. Два. Никуда не спешим. Три. 4. Держим живот. Поясница ложится первой. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Никуда не спешим, делаем в моем темпе. Десять. 11, 12. Закончили. Следующее упражнение – стабилизация кора. Мы ложимся снова на спину. То же самое исходное положение практически. Прижимаем поясницу к полу. Из этого положения мы поднимаем бедра. Стараемся так, чтобы колени были четко над бедрами. То есть не вот так, не тянем колени к себе. Угол здесь 90 градусов и здесь 90 градусов. Поясница прижата к полу и руки. И вот в таком положении мы лежим. Еще раз, здесь 90 градусов. То есть так тебе будет чуть-чуть легче. Вот так. Лежим. Просто это упражнение на стабилизацию. Поясница прижата к полу. То есть у тебя здесь пространство быть не должно. Ты уже должна начинать чувствовать напряжение в животе. Если у тебя живот отстает домиком, то есть если у тебя диастаз, у тебя живот может стать домиком. Ты пытаешься его силой мышц притянуть обратно. У тебя не факт, что сразу получится, и скорее всего сразу не получится. Но если у тебя вот такой вот домик, ты мышцами его пытаешься именно Пытаясь притянуть пупок к позвоночнику, пытаешься этот домик опустить. Но мы все это время лежим, дышим. Вдыхаем носом, выдыхаем ртом. Ты должна чувствовать напряжение. Ничего не болит, ничего не горит, просто напряжение. Может быть тебе тяжело дышать. Это тоже нормально. Еще пару секунд. Дышим. Закончили. Мягко опускаемся. И мягко поднимаемся. Следующее упражнение. Боковая планка. Мы ложимся на бок. Одно колено сгибаем. Сгибаем угол 90 градусов. Упираемся на локоть. Локоть четко под плечом, то есть не вот тут, не вот тут, это будет тяжело. Четко под плечом упираемся на колено, поднимаем бедра вверх, вот так. Ты можешь упереться на руку, если тебе тяжело просто силой мышц подняться, ты можешь упереться на руку и вот так вот себя подтолкнуть вверх. Поднимаемся вверх, стараемся, чтобы от макушки до колена была прямая линия. Не провисай, можно даже чуть переразгибать, но лучше не переразгибать. И эту руку поднимаем вверх и в таком положении... Мы стоим. Дышим. Вдох носом, выдох ртом. Стоим, не жалеем себя. чуть-чуть стоим живот опять же стараемся держать закончили и делаем то же самое на другую сторону упираемся на колено на локоть поднимаем руку вверх Поднимаем корпус, живот держим. Он у нас не расслабленный, у нас весь корп тайт жесткий. Дышим. Если ты не можешь простоять все время, ты можешь опуститься и сразу же подняться обратно. Но я рекомендую стоять. Это недолго, всего лишь 30 секунд. Стоим, не жалеем себя. Еще чуть-чуть стоим, дышим. Чувствуем напряжение в этих мышцах. Закончили. Шаги из ягодичного моста. Мы ложимся на спину. Исходное положение. Мы прижимаем поясницу к полу. Точно так же, как мы делали ягодичный мост. Мы поднимаем э, ноги на ширине плеч. Колени мы не сводим. Руки мы поднимаем вверх. И из этого положения мы выполняем ягодичный мост. Помним, поясница прижата к полу, пупок тянем к позвоночнику. Мы поднимаем ягодицы, поднимаем ногу, опускаем ногу, поднимаем другую ногу и опускаем. Так мы держим ягодицы в воздухе. Шесть повторений готовы. Прижали поясницу к полу, руки вверх и подняли. Раз, Два, три. Не спешим. Четыре, пять, шесть. Опускаемся обратно. Поясница ложится первой. И еще раз. Поднялись. Раз. Два, три, четыре, пять. Шесть. Опустились. Поясница опускается первой. И еще раз. Подняли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Опустились. И еще один раз. Поясница прижата к полу. Не забываем об этом. Держим живот. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Опустились вниз, поясница легла первой, закончили. Следующее упражнение – динамическая боковая планка. Исходное положение то же самое. Мы упираемся на локоть, согнутое колено. Если ты давно занимаешься и ты уже крутая, ты можешь делать полноценную планку. Если нет, ну как бы большинство не может делать полноценную планку, мы делаем это с колена. Локоть, колено, поднимаемся вверх, поднимаем руку. Из этого положения мы будем максимально поднимать бедра вверх и опускать вниз. Поднимать вверх и опускать вниз. Таких мы делаем 10 повторений. Готово? Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили и меняем сторону. Упираемся на локоть, колено стопа, поднимаем бедра вверх, поднимаем руку и погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение – сведение локтя и колена. Мы стоим на четвереньки, и здесь очень-очень важные моменты. Во-первых, поясница в нейтральном положении, от макушки до копчика, прямая линия. То есть мы не провисаем, вот такого красивого прогиба нет в нейтральном положении. Такого округления тоже нет. Нейтральное положение – живот, если он будет расслаблен, он будет висеть. Обратите внимание, как он у меня вот висит. И мы его поджимаем. Опять же, как я показывала в видео, держим живот. Повторю еще раз. Мы пупок тянем к позвоночнику. Мы не втягиваем живот наверх. Вот так вот, как мы привыкли втягивать. Видите, как, как сразу ребра? Вот, показываю. Сейчас я буду втягивать. Вот это я неправильно сделала. Видите, как ребра выделились, и здесь получилось такое. Это я делаю диафрагмой. И обычно в таком положении тяжело дышать. А сейчас я просто тяну пупок вверх. Надеюсь, вам нормально видно движение. Показываю. Еще раз. Сейчас живот расслабленный. Я его оп, подтянула вверх. То есть не туда, диафрагмой, не под ребра, а просто силой мышц вверх. У тебя не сразу это будет получаться, это нормально. Но ты, главное, помни об этом постоянно и пытайся это делать. Когда ты постоянно будешь туда концентрироваться, в эту мышцу, рано или поздно ты сможешь ее держать. Итак, мы стали на четвереньки. Поджали живот. Поднимаем ногу. Поднимаем противоположную руку. И мы сводим на выдохе. И на вдохе разводим. Но здесь важно, чтобы у тебя не было вот такого вот изгиба в спине. То есть у нас спина не двигается. У нас от копчика до макушки прямая линия. И у нас двигается только нога и рука. Раз. Два. Спина не двигается. Вообще. Готово? Работаем. Медленно. Один. Два. Три. Живот мы держим поджатым. Четыре. Не забываем о нем. Я буду постоянно об этом говорить. Пять, потому что два повторения, и ты об этом забываешь. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И мы меняем сторону и продолжаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И следующее упражнение кобра. Следующее упражнение кобра. Мы ложимся на живот. Стопы на полу. Ладошки кладем на пол. Большие пальцы оттопырены в сторону. И из этого положения мы приподнимаем плечи наверх. Ладошки тоже поднимаются от, от, отрываются от земли. Поднялись. И мы разворачиваем ладошки наружу максимально. Чувствуем, как сводятся лопатки. И возвращаемся обратно. Еще раз показываю. Мы поднимаем плечи наверх. Не надо даже супер сильно пытаться прогнуться. Достаточно просто оторвать как бы, грудь от пола. Если у тебя очень большая грудь, то даже грудь от пола ты не оторвешь. То есть не надо аж так сильно прогибаться. Мы поднимаемся вверх и разворачиваем ладошки в сторону. Опускаемся обратно. Важный момент. Если у тебя есть грыжа в поясничном отделе, ты это упражнение делаешь по-другому. Тебе нельзя делать вот этот прогиб. Ты ложишься на живот. Слегка у тебя приподняты плечи. То есть ты лежишь не вот так, слегка плечи приподняты не поднимаешься аж до такого состояния, но слегка приподняты плечи. Ладошки кладешь, и ты просто разворачиваешь ладошки наружу, сводишь лопатки и возвращаешь их обратно. То есть делаешь то же самое, но без вот этого прогиба. Таких мы выполняем 12 повторений. Работаем. Легли на пол, стопы на полу мы от пола не отрываем, ладошки положили, работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Разворачиваем ладони максимально наружу. Восемь, насколько можем. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. На сегодня все.